Сорт томата сокрушенное сердце, еще его называют разбитое сердце, раненое, дробленное сердце, это все один и тот же сорт томата. Сорт среднеспелый, 100-110 дней проходит до сбора урожая, высокорослый, куст у него изящный, как и у большинства сердцевидных сортов. Высота куста 1,70-1,80 м, лист тонкий, обычного типа. Наилучшие результаты получились в формирование растения в один или в два стебля. Соцветия у него простые, в 10 до 6 томатов. Плоды вот такие вот сердцевидные, розово-пурпурные, золотистыми штрихами и полосками. Вес одного томата может быть от 200 до 400 грамм. Вот так выглядит в разрезе томат. Они малосеменные, мясистые, сочные, сладкие и вкусные. Эти помидоры хороши для свежего потребления и также для приготовления различной томатной продукции. Урожайность у этого сорта очень высокая. Выращивать его можно как в открытом грунте, так и в теплицах. Выращивайте этот сорт у себя на грядках и этот сорт порадует вас, вас своим урожаем. Меня он очень порадовал. Урожайность была супер высокая.